Я не знаю, Ну, достаточно позитивное Позитивно в том плане, что мы не только слушали, а, а спикер дал возможность пообщаться еще между командами. Это достаточно ну, так пробуждает на самом деле. Вот но тема интересна. В этом мире как раз ну, все меняется, поэтому как это правильно сделать, это как раз актуально. Поэтому это очень интересно. Пока достаточно сложно судить, потому что он говорил про глобальные большие корпорации, компании работали в небольшой, поэтому ну как бы применить их вот сейчас конкретно. Но в моем случае точно нет. Но есть хорошие моменты, которые как бы запоминаются, которые, ну, как бы, нужно. Ну, нужно использовать для дальнейшей коммуникации с теми же сотрудниками, потому что то, что он говорил, что вот есть топ-менеджмент, который это мыслит какими-то материями, да, есть сотрудники, которые реально делают работу, вот, и чтобы их свести вместе, нужно, ну, как бы, достаточно хорошо потрудиться, вот, ну, как бы, это тема та, которую можно было бы точно использовать в моей организации.